Ну что, сегодня переберем украинский 50 копеек. Ну-ка, что там у хохлов? Одна из самых популярных. Есть даже хорошая, я вижу, в хорошем сохране. Отлично. Ну что, давайте начинать. Так, друзья, пришло время обратить внимание на монеты Украины и сейчас мы рассмотрим 50 копеек 1992 года Луганского станкостроительного завода, Во! видели сколько? Здесь я выловил 344 монеты Только 92-й год То есть это означает, если из тысячи все То каждая третья монета в обороте попадается 92 -го года Мне придется обновить, обновить информацию Потому что много информации в интернете неверная Тема очень объемная Поэтому наберитесь терпения, возьмите кофеечек и мы начинаем. Так вот, я отложил много разновидностей. Очень много. Сейчас мы это сюда. Раз, два. Какие у нас разновидности? Нам известно, хочу сказать, что для начала нам известно 4 вида аверса и много видов реверса. Ха-ха. Ладно. Значит, первый тип аверса. Мне попалось 335 монет. Второй тип 7 монет. Третий тип две монеты и четвертый тип это так называемый в кавычках английский чекан я хочу вас, обратить ваше внимание что все монеты были очеканены в луганске то есть в украине ни, ни, ни в какой не в италии ни в какой не англии давайте возьму более-менее хорошую чтоб светилась итак первый тип аверса означает первый зуб три зубца острый узкий Листья рельефные, расположены в разных плоскостях. Второй э, тип аверса: зубрь-зубца, закругленный, толстые листья плоские, расположены в одной плоскости, рисунок маленький. То есть это вот это чекан э, второго типа было чеканен э, итальянскими э, паунцонами, как там написано в официальных источниках, но ну, имеется ввиду штемпельными парами. Третий э, тип. Аверс означает средний зуб трезубца закругленный, толстые листья плоские расположены в одной плоскости и рисунок большой. И четвертый это э, щит выпуклый, в нем трезубец вдавленный. Я хочу сказать, что э, по сути, этот четвертый тип, конечно, мне не попался, но это, э, как я говорю в кавычках, английский чекан. Штемпельная пара была сделана, привезена из Англии и когда ускоренными темпами налаживали производство сделали вот эту вот пробную партию, которую в принципе посчитали что она бракованная она попала в оборот разными путями вот мы сейчас посмотрим штемпель третий средний зуб, тризубца закругленный, толстый листья расположены в одной плоскости вот. и рисунок сам большой четвертый мне не попалось и остальные может попозже покажу вот, еще хочу обратить ваше внимание, что все монеты данного номинала были очеканены в, в Украине. То есть правильно это назывался Луганский станкостроительный завод имени Ленина. И, то есть и никакой, ни в какой в Англии не чеканились, ни, ни в Италии. Это поунсоны были, завезли оттуда заказывали. Значит, история возникновения первых монет Украины была весьма непростая. После распада Союза Украина стала независимым государством, а основные признаки государственности – это была ее валюта. Значит, в 92 году решили так, что нужно создавать свою валюту. Очень быстро был организован тендер среди предприятий на чеканку монет, который и выиграл вот этот данный луганский станкористоитель завод. Но это не просто так. Дело в том, что в Киеве не просто так обратили внимание на этот завод потому что луганский патронный завод имел много штамповочного оборудования местных специалистов много было латунной ленты нержавеющей ленты и вообще сама технологическая цепочка производства патронов была схожа с, с технологией по чеканке монет далее в втором году в украине еще не было ни конституции не был еще утвержден герб и насбанк заказал разработать дизайн монет канадским художником украинского происхождения ну и одновременно британская фирма печатала купоны, они же карбованцы, для обращения первых денежных знаков в Украине. И вот наступил 1996 год, была принята конституция, президент Леонид Кучма подписал указ о начале денежной реформы, и осенью 1996-го эти монеты вышли в обращение, заменив собой карбованцы. То есть на тот год 50 копеек заменили собой 50 тысяч карбованцев и курс доллара тогда был равен 2 гривнам перед тем как мы перейдем к разновидностям давайте основные характеристики диаметр 23 миллиметра, масса 4,2 грамма гурт прерывисто рубчатый, бывают насечки мелкие, крупные, средние материал латунь, значит, что по поводу тиража тираж в те годы, это был, то есть это было такие вещи были засекречены, поэтому минимум 320 миллионов и выше Теперь обсудим разновидности. Итак, известно от 29 до 55 разновидностей. Но основные все-таки 29. Почему 55? Потому что можно не учитывать пробные партии заказухи, брак металла и так далее. Это все, в принципе, не будем учитывать. Будем рассматривать основные 29. Итак, что я хочу сказать? Основная классификация разновидности была изложена в каталоге Игоря коломийца и последнее здание со всеми исправлениями Это было восьмое Мое мнение, что каталог достаточно хороший Видно, что была проделана большая работа Хотя он не исчерпывающий Но тем не менее он заслуживающий внимания, уважения Вот, например, штемпель 1 ААМ Цифрами решено было обозначать Аверс Так разработали стандарты Большие буквы АА Это означает разновидность реверса ну, в данном случае здесь А. Вторая буква означает более мелкий разновид реверса. И третья буква маленькая, это означает гурт. То есть, в данном случае М это мелкий гурт. Бывает К крупный, С средний, Г гладкий и В выпуклый. Вот все 29 разновидностей на вашем экране. Достаточно много мне пришлось перебрать. Я нашел и редкую, нашел относительно нечастые, нечастые. Редкие, многих из редких я не находил. Не было некоторых нечастых. Не было, например, штемпель 3, в скобочках, 1, а, а М, 0 монет почему-то. Относительно нечастых тоже не находил. Ладно, давайте рассмотрим основные, которые ну, могут быть интересны. Вот первый. Это у нас с гладким гуртом, действительно... Я сам удивился, не ожидал, что найду, но я его пометил как... Ну, не пометил, а вот на самом деле это штемпель АА1ААГ с гладким гуртом. Смотрим. Очень плохого качества. И вот сам гурт, если кто не верит. Я сначала подумал, что... Здесь действительно гладкий гурт. Потом я присматривался. Да, здесь гладкий гурт. Но монета, в принципе, я смотрел по проходам, монета, в принципе, недорогая. Реально, может, гривен 40 стоит и все. То есть пишет, что она редкая, но все-таки нанес просто нет. Тем более плохого качества. Ладно. Как читать реверс? В центре номинала цифра 50, внизу надпись копеек, по кругу цветочный орнамент это венок из красной калины э, с гроздями вот здесь важно понимать, что этих гроздей 8 и читать их нужно по часовой стрелке то есть, когда вы будете разбирать разновидности, вам нужно вам необходимо будет обратить внимание на первую гроздь, седьмую и восьмую а также, чтобы черенок либо примыкал к ягодкам, либо не примыкал и еще другие есть разновидности, когда вам придется обратить внимание на первую гроздь и третью Потому что в третьей грозде бывает либо 4 ягодки, либо 5 Итак, друзья, что я хочу еще с вами посмотреть, какую разновидность Это вот этот штендер, сейчас посмотрю А, брак реверса 1 АВ в скобочках от а, С Да, смотрим, смотрим, видим Ягодки ну это оливки их в народе назвали, прозвали короче это точно нарушение технологии чекана или чеканки можете написать в комментариях как правильно, по-русски а вот еще, я хотел посмотреть широким кантом широкий кант, сейчас любую выбор, это будет узкий кант вот, обратите внимание, разница широкого канта так я думаю вы разберетесь могу не зачитывать Значит, на, на сегодняшний день монеты еще находятся в обращении единственно начали замать сейчас 25 копеек но эти еще будут минимум 2-3 года в обращении это точно потому что но они еще нужны они сто процентов еще нужны а, я в начале обзора говорил про Брак металла, заказухи, пробные монеты. Давай, давайте рассмотрим некоторые из них. Вот. вот, например, медная ААГ с гладким гуртом. Это монета не могла быть в обращении, но она, скорее всего, по рукам пошла нумизматов. Дальше. Стальная монета. Вот ААМ. Мелкий рубчатый гурт. Тоже вряд ли она была в обращении. Хотя могла быть, могла быть как пробная. И вот еще вариант мильхиоровая скорее всего, тоже штемпель ААМ я полагаю, что это медно-никелево-цинковый сплав и алюминиевый очень редко считается, я думаю, немного было вариантов, наверное, как-то там подбирали тоже штемпель 1 ам далее, что я еще хочу сказать по поводу да, сегодня, суще... остерегайтесь подделок, потому что в сети интернет есть вот такие вот можно купить китайские копии. Вот тут даже видно, что она низкого качества. Где-то приблизительно в конце 90-х появился так называемый Донецкий фальшак. На то время материал был дешевый, чеканку можно было легко подделать. И было очень много монет. Доллар тогда стоил 2 гривны. Вот так выглядит подделка. Я считаю, где-то среднее качество. В народе он получил название Донецкий фальшак. Мы идем дальше, 1994 год. Далее у нас на очереди 94 год, 50 копеек, страна Украина. Вот здесь, вот здесь мне удалось изловить 54 монеты из 1000, тираж, как видно, средний. Как вы уже, наверное, догадались, 93 -го года тиража не было, потому что просто банально не успели, тут несложно догадаться. Так, я предлагаю на осмотр взять самую хорошую монету. В основном все монеты подуставшие, я так, так скажу. Значит, основные ее характеристики. Материал у нас э, латунь, масса 4,2 грамма стандарт, диаметр 23 мм, толщина, как у многих монет, 1,5 мм. Тираж здесь минимум 43 миллиона. Хотя он был засекречен, но потом приблизительно высчитали. Может быть, чуть побольше, чем 43 миллиона. Гурт у нас... Э, гурт, гурт, гурт у нас с вами. В данном случае... Вот он. В данном случае гурт попался мелкой насечкой. Есть еще скрупные насечки. И монета это явно видно из-за прощения. Я один раз видел на аукционе Walmart в Москве... Проходы по этой монете стоит она недорого но уже приятно что хотя бы там она появилась иногда появляется так скажу выпустила эту монету луганский станкостроительный завод имени ленина это был патронный завод с отдельным цехом и киев дал указание этот проект засекретить и даже штемпельный парк в первый год который когда проходили таможню они проходили по другим документам. Вот настолько было это засекречено. Итак, эта монета вышла в обращении в 96 году после денежной реформы. Это была осень. Она заменила собой 50 тысяч карбованцев И курс доллара тогда начал стоить 2 гривны. То есть, тогда был дан такой старт. Согласно каталогу Коломица, известно... Как минимум 18 разновидностей и как максимум до 40, учитывая брак металла, за казухи, там пробные и так далее. Ну, значит, из этих 54 монет с мелким гуртом мне попалось 32 монеты. Гурты разные идут, не удивляйтесь. С мелкой насечкой, с крупной насечкой, там даже видно. Сейчас попробую посчитать для вас 7 или 8 пока не знаю. Но всего с мелкой из 32 монеты попалась, из крупной 22 монеты. Этот год оказался богатым на нечастые разновидности. Там, Точнее, мне не все попались, но после их вообще, по сути, их много, этих нечастых разновидностей. Вот, обратите внимание, известно два, а, два вида адреса. Первый и второй, ну, основной, не учитывая под вид. А, в, в нижней части герба маленькие отверстия. И, во, и на второй монете в нижней части герба большие отверстия, это прям видно. Это второй тип, То есть всего их два. Есть, конечно, еще одни нюансы, но основные вот они, вот эти два. Да, и вот первый тип Аверса 37 монет, и второй тип Аверса 17 монет попалось из 54. Так, идем дальше. Есть, конечно, еще под подвиды. Штемпель 1 и один это верхняя часть прорези правого верхнего листа, широкая в центре. И 1.2 вид Это верхняя часть прорези правого верхнего листа заостренная и смещена влево, вот с правой стороны. Вот он первый по типу аверса. Слева 1 и один и справа. 1.2. Вот то, что я хотел с вами разобрать. Вот в моих руках: это штемпель 2 АЕМ. Либо АЕК. 2 АЕК вот они. Так, так. Какие особенности? Ае означает черточка. Черточка над буквой И тонкая. В слове копеек. Ягоды мелкие к ягодам гроздей 1, 7 и 8, черенки не примыкают. Размер поля штампа плавающий. Вот. То, что я зачитывал. Это вы 2, 3, 4, 5. 6. А, 7. Они все по 7. Ясно. В общем, друзья, нету здесь монет с 8, с 8 рефелениями. Да, 8 штук перифлений, в основном только 7, потому что 8, насколько я вычитал, и на самом деле здесь отсутствуют, они считаются редкими, они есть. У меня в основном попалось только монеты регулярного чекана, мне нет частых, или там редких. Тут очень много по нулям, хотя много разновидностей. По 3 монеты, по 10 монет, по 6, все, это все монеты регулярного чекана. А сейчас я предлагаю вкратце пройтись по ä, пробным монетам партия заказуха там была и так далее вот смотрим, вот одна из них медная с гладким гортом сейчас она стоит ну она есть в сети в продаже всегда есть одна-две в, в, в интернете, можно найти на аукционах всегда одну или две где-то в пределах может 150-200 долларов она стоит ладно вот еще никелевая, скорее всего тоже медная, но покрытая никелем, 50 копеек. Я бы еще хотел обратить внимание ваше на э, так называемый выражение, есть донецкий фальшак. Он уже укоренился среди нумизматов, не один раз я его слышал это. Э, больше всего поделок было из Донецка, но вот именно вот эту, если форум не врет, которую вы видите, э, с, нашли во Львове выловили во Львове, ну скорее всего так могло и быть на Востоке очеканили ее где-то в кустарном способе а на Западную Украину увезли в то время, все могло быть подделали потому что было выгодно подделать материал можно было добыть, эту латунь слепок можно было сделать тут даже видно, что это литье под давлением небольшую кучку переберем Еще раз? Нет. Ну один нашел, чуть-чуть есть. Все, идем дальше. Ну и следующий год у нас на разборе монеты 50 копеек 95 -го года, конечно, Украина. Но этот год, уверен, уверенно могу сказать, это нечастый год считается. Тираж у нее небольшой. Грязно, все грязно. Сразу видно, все из оборота, ни одной нормальной. 95 год, друзья. Значит, характеристики. Это латунь, не знаю какой марки, их было много. Вес 4,2 грамма, диаметр 23 миллиметра, толщина 1,5. Вот. Гурт здесь прерывисто-рубчатый, но э, варианты здесь есть с мелкими насечками и крупными насечками. Это так будет в разновидностях и показано. М и К. Да, вот тираж этой монеты. 900 тысяч экземпляров тоже даже миллиона нету это террас считается маленький все монеты были изготовлены на луганском станкостроительном заводе в городе луганске разновидности всего две штемпель 1 аем e, и АЕК. м e, это мелкое рифление к это крупное рифление то есть рифление 7 к это 7 рифления означает то что бывает среднее, там 8 рифлений так Значит, вот все, по иронии судьбы, всего попалось мне, попалось 4 монеты, 2 того и 2, 2 того. То есть штемпельная пара, одна всего штемпельная пара, но разные гурты были. Я подозреваю, что то, что мелким рефлеем, это итальянский инструмент, который нарезал вот эти вот насечки. Итак, реверс. Ну-ка, реверс, расскажи нам. Какой-то красивый реверс Значит, как мы знаем, у нас 8 гроздей красной колены Читать их нужно по часовой стрелке Итак, АЕ, разновидность реверса, означает черточка над буквой И Тонкая, ягоды мелкие, что бывают крупные и даже средние К ягодам гроздей 1, 7 и 8 черенки не примыкают Размер поля штампа э, может отличаться, то есть чуть-чуть плавающий. Так, год этот нечастый, цена на, на него начинается от... Чем этот 1995 год еще примечательный В этом году начали уже, уже был готовый инструмент, для, чтобы изго... начать чеканить одну а, гривну 1995 -го года. Но там была проблема в девяносто пятом году, не могли гуртовую надпись нанести. Поэтому приходилось много монет выбор, выбраковывать, подбирать режущий инстру, инструмент. Что еще? Я не советую вам покупать пробные монеты этого года, потому что это, их назвали еще хулиганками, заказухами по-другому. Потому что могут быть подделки, реально поддельные монеты, особенно если это гладкий гурт. Значит, почему э, попадается светлая латунь, где-то темная латунь? С чем это связано? Потому что, когда запускалось производство в Луганске, там были несколько основных видов латуни, ну и вообще ленты для вырубки э, монет. у ну, них для запуска были готовы такие материалы. Это латунь мягкая, средняя, твердая, алюминий. И нержавеющая сталь Поэтому начинали, когда начинали чеканить Испытывать пресс Начинали сначала с алюминия Потом латунь мягкая Средней твердости латунь и твердая Поэтому на монетах вам может и показаться Здесь, что где-то рельеф четкий Где-то нечеткий. Ну, в общем, были случаи, когда паунцоны Трескались, отрескались, Но лопались они именно на нержавеющей стали Поэтому нержавейку уже не использовали Ну, дело в том, что маленький тираж Штемпельная пара не могла вот так резко развернуться, либо один из паунсонов взять и развернуться Тираж 900 тысяч, это прям совсем маленький Так, друзья, вот, тю, тю видим, да? Ноль монет Ноль монет в 96 году я выловил из тысячи В принципе, это считается относительно редкий год для Украины, 96-й Этот год был хорошим, летом в 96-м году была принята Конституция Украины, осенью президент Кучма подписал указ о начале денежной реформы, это был первый год, когда деньги, э, украинские деньги вышли в обращение. К тому времени, к 1996 году уже монеты, которые были очеканены с 2002 -го года по 1995, они покрылись окислами, их пришлось э, чистить различными абразивными материалами, это скорее всего было, и поэтому на монетах вы можете видеть места подшлифовки значит тираж был всего 90 тысяч почему так мало в принципе тираж был уже уже работники монетного 2 раза знали что сколько было очекальных монет потому что на, на технологической линии на станках стояли счетчики луганский станкостроительный завод планировал выпустить монеты в наборах то есть национальный банк потом и выпустил эти буклеты Здесь есть две основные разновидности. И то, штемпельная пара была одна, единственное отличались гурты. Так, значит, Штемпель 1АЕМ и штемпель 1АЕК, то есть мелкий. Мелкими насечками и крупными насечками. В любом случае, в любом случае гурт прерывисто-рубчатый. Крупная насечка означает 7 рифлений. Национальный банк Украины выпустил в 1996 году для популяризации денег в Украине выпустил два набора. Их общий тираж составил по-моему, обеих 5000 экземпляров этих буклетов. Основной буклет, который более такой, лучше оформлен, он стоит дороже, их меньше всего. А тот буклет, монета которого упакована в термовакуумную пленку, он стоит чуть-чуть дешевле и их, их чуть побольше. Я единственным вам советую не покупать, если увидите какую-то пробную монету 96-го года, какую-нибудь там заказуху, потому что если человека вы не знаете, что она, она реально пробная, а не какая-нибудь как говорится, монета-хулиганка. Единственное, сейчас я покажу. Вот. Что я хочу? Это эта ксерокопия каталога Коломийца. 50 копеек 96-го года. Вот это меня смущает строка. 50 копеек штемпель ААМ 96-го года в золоте. Здесь однозначно могу сказать, что а, эту монету признали фальшивые, не потому что золото фальшивое, а потому что э, тогда не было таких пробных монет не не пользовался, не пользовалось золото для очеканки на монетном дворе другое дело, что они были очеканены реальными штемпелями, но штемпельную пару просто либо вывезли тогда еще в 90-е годы могло быть все что угодно как таковых пробных монет в сети интернет я не видел, они не продавались. Но вот для обсуждения, вот монета биметаллическая. 96-го года, 50 копеек, на биметаллической заготовке. Был, был ли, была ли про пробная чеканка или нет, тоже не берусь утверждать. Могла быть, но я считаю, что если посмотреть на этот вариант, он реально похож, выглядит как... Пробная монета, ее даже не, не стыдно купить. Такие принято называть винилами. Как-то вроде так называют, как в Украине. Винилы. А, а вот на эту, биметаллическую, тут явно видно, эта борозда. Видно, что сделана она искусственным путем. То есть, это пресс другой, либо пресс был слабый. Фальшивую монету видно сразу. Идем дальше. Ну и мы переходим к периоду с 1997 года до 2001 Значит, почему не было чекана в этот, за этот период? Значит, 1997 -го года нету 50 копеек, 5 копеек и так далее. Вообще, дело в том, что в, к середине 1997 -го года, к сожалению, для Луганского станко, станкостроительного завода имени Ленина, который так и не был юридически признан монетным двором, перее, все монетное производство переехало в Киев. Единственное, в этом заводе оставили... Оборудование для вырубки заготовок монет для Киевского банкнотно-монетного двора. Ну давайте дальше, постепенно переходим в следующий, в следующий год. Так, ну и сейчас вкратце мы обсудим с вами 50 копеек 2001 года. Ее выпустил банкнотный монетный двор Национального банка Украины. Да, туда уже переехало оборудование из Луганска, и в Украине уже есть свой собственный монетный двор. Естественно, в обороте она мне не попалась, их повылавливали очень давно, и там тираж был совсем маленький, там всего 5000 наборов сделали. Значит, основной, основной материал этой монеты, это алюминиевая бронза, штемпельная пара одна, разновидность тоже одна, естественно, один штемпель называется штемпель 1GAM, горд мелкий, то есть с, с мелкими насечками, там 16 рифлений. То есть в Украине в 2001 году официально не было выпущено наборов. Но были выпущены наборы, какие-то из Европы привезены, но это по сути частная фирма. Только вот почему-то они надпись на немецком, возможно немецкая фирма, но это тоже под вопросом. Тут, тут все это под вопросом. Хоть тут надпись на немецком у этих наборов, но они никак, в немецких каталогах они никак не обозначаются. Поэтому тут явно официального тиража не было и нет. Поэтому, значит, выпуск неофициальный тот, который есть. Единственное, что отличает эту монету от предыдущих годов, впервые появилась монограмма Монетного двора Киева. То есть, это банконот на монеты Двор Национального банка Украины. Вот так он выглядит и в последующие годы он будет там появляться, эта монограмма. Мы как, мы, как вы заметили, мы сразу перешли на 2003, потому что в 2002 году не было вообще э, чекана другие были номиналы, а 1 а гривна там и так далее, памятные были юбилейные. Значит, в 2003 году планировали выпустить наборы, наборные монету но они так и не, поп не попали в наборы почему-то, тираж здесь ограничен, тоже 5000 экземпляров, штемпель. Такой же, как и штемпель реверса, такой же, как и в позапрошлом году, значит, штемпель 1 М мелкий гурт. Однако вот в блистере тоже в Европе изготовлены, вероятно, в частной фирме, несколько вот таких вот наборов. Вот они в блистере и термовакуумные пленки. Если брать отдельно, то она одна стоит... Одна монета отдельно, она реже, чем 2001 год, 50 копеек, стоит 100 долларов. Год особо такой редкий, купить можно, ее можно покупать. Так что она есть. Все, идемте дальше. Хотелось бы немного поразмышлять про монету 50 копеек 2004 года. Когда, как она появилась, монета этого года? Здесь проблема в том, что она попала в обращение лишь летом только летом 2019 года их не было ни в каких не в каталогах ни в списках каких-то глазами я не видел эту монету но осматривая фотографии по всем признакам могу сказать что это продукт монетного двора вот на носу 2021 год и монета по сути никогда не была в обращении и вероятнее всего они сразу разошлись по нумизматам по перекупщикам из неофициальных источников мне удалось выяснить что Упаковка, возможно, была сделана в декабре, в конце декабря 2004 года. Но, значит, официально тираж Нацбанк установил на нее 5000 экземпляров. То есть, даже если эти монеты были в роллах, тогда они в любом случае долго пролежали в хранилищах Нацбанка. Если тираж 5000 экземпляров, а в роли 50 монет, тогда всего было упаковано 100 роллов. Ну, вот основная часть у коллекционеров и осела. Значит, цена на эту монету на аукционах э, опустилась до 450 гривен, меньше не видел. 16 долларов, если перевести. Э, я советую пока еще подождать где-то до лета 2021 года. Пройдет уже 2 года, то обычно рынок стабилизируется в течение двух лет. И с того момента, только тогда может начаться рост, но не такой взрывной, как может показаться. Ну, новичку не верите мне вот пожалуйста скриншот подобное было в россии когда монета тоже планировалась быть наборной 1 рубль 2003 года и вот они их тоже изъяли в оборот затребовали и вот цена вот динамика цены на эту монету вот так она сначала была достаточно высокая потом резко упала и то это за 10 лет последний обратите внимание 10 лет в сохранности xf вот приблизительно ждет э, такую же динамику эта монета Дальше я рассуждаю, почему она появилась, как она появилась я, пыта, я пытался ответить на все эти вопросы Если монета выпускалась в 2004 году, это был декабрь, датированным декабрем 2004 Возвращаясь в те годы, я помню, что была, началась оранжевая революция, помаранжевая революция, да я активно был ее участником, я помню то время. Какой-то была какая-то неопределенность в 2005 году, ну в следующем уже, это был январь-февраль. Какой-то был такой небольшой хаос по поводу президентских выборов. И в этом, в этом же году поменяли главу Нацбанка, Стельмах стал, я помню. Поэтому в, в Нацбанке могли быть какие-то перестановки, кадровые назначения, перестановки кадров. И монеты, которые предназначались, вот эти вот, э, их не хватало, 50 копеек и 25 копеек в 4 не хватало чтобы выпустить набор и тянули тянули скорее всего про монеты эти забыли что-то не получилось их оставили и только потом их обнаружили когда затребовали э, все монеты номиналом 5 копеек вывести в обращение эмиссия это называется и вот только их обнаружили аж то есть больше могли забыть а вот пример э, когда в Беларуси недавно относительно монеты долго лежали в хранилищах и потом их выпустили в обращение они были с черными такими окислами прям видно то есть это результат того что монеты долго лежали но в нашем случае все монеты буквально блестят вряд ли их чистили потому что слишком там нету следов чистки особо если это суперхимическая чистка тогда да а если абразивные материалы могли остаться следы подшлифовки но я смотрю что хорошо упакован хорошо упакованы роллы они были в бумагу упакованы э, крепко а потом упакованы еще в полиэтилен и без доступа воздух они могли в принципе хорошо сохраниться это теория то есть вероятность могла что их не чистили они долго лежали я резюмирую монеты настоящие в принципе сейчас если кто-то хочет выиграть в цене, можно их заслабировать, где там в Европу отправить, там не знаю, в Америку, в Россию, это самое ближайшее. Покупать можно на аукционах, очень советую, потому что по фиксированной цене всегда чуть-чуть дороже. И начните их покупать где-то летом, с лета 2021 года, когда рынок точно вниз пойдет, не будет. Будет сезон отпусков. Все, на сегодня я закончил, идем дальше. 50 копеек 2006 года, вот. вот они, вот они, вот они значит, что мне попалось здесь? мне попалось 52 монеты из 1000 но ну, это тираж средний считаю, ну выше среднего выше среднего поскольку тираж официально где-то был 30 миллионов где-то был 30 миллионов вот я отложил разновидности 3 штуки, я нашел а, штемпель 1GBV с выпуклым гуртом все остальное, значит сначала сначала, сначала Друзья, вот давайте посмотрим на сервис. Всего 4 разновидности известно. А, вот основные характеристики. Материал алюминиевая бронза это. Масса 4,2 грамма, толщина 1,5 мм. Тиражи уже говорит 30 миллионов. А, разновидности 4. Две из них нечастые. Это видов видов вот так. Видов Аверса. У нас 2. Это 1 и 2. Это нужно брать линейку специальную, либо фотографировать и каждую монету. Размер... здесь разница в размере самого рисунка, то есть он может быть больше на миллиметр, ну, на треть миллиметра сколько там, либо меньше. Очень тяжело этим заниматься было. Я этим не занимался. Это Постепенно вычислял другим способом, мне, мне не попался второй штемпель, ой, ГА. Нам известно два вида реверса, ГА и ГБ. В моем случае мне попало в основном 49 со штемпелем ГБ. ГА это штемпель брали с... Ну, мож, можно увидеть его на монете 2001 года и 2003. То есть это относительно редкий, либо нечастый штемпель уже встречается с здесь вариант так, что у нас с гуртом Гурт, вот мелкий вот мелкие насечки насечек 16 сейчас мы еще посмотрим то есть бывает вообще выпуклый и не выпуклый, ну, обычный с выпуклыми насечками и не выпуклыми вот это обычное, вот для сравнения вот я три отобрал еле-еле, то есть всего их три у меня попалось с выпуклым гуртом остальные не выпуклые но тяжело было перебирать поэтому я минимум три нашел может быть их чуть чуть больше вот нужно присматриваться вот так выглядит выпуклый гурт то есть насечки выше гладкого гурта ну в общем в таком у меня пропорции 40, 49 с обычным гуртом мелким и 3 с выпуклым что еще хочу сказать в этом году президентом был Ющенко не попадается, не было в этом году редких каких-нибудь пробных монет, ошибка металла, не было там, перепуток, что еще не было донецкого фальшака. То есть к этому времени уже подорожали все цветные металлы и невыгодно, вообще не стало даже поделывать эту монету. Единственное, год скучный, я могу сказать, что вы можете просто покупать только в ансе. И разновидности все что вам еще сказать единственно в этом году впервые национальный банк украины выпустил в буклетах вот такие вот наборы то есть эти же монеты пошли в в наборы 2006 года годовые ну они так в среднем я думаю ценятся цена на них 2 2000 гривен и тираж таких тысяч таких буклетов было изготовлено 5000 все Итак, мы продолжаем с 2007 года, 50 копеек. Украина, никакая другая страна. Итак, итак, так, и так, и так. Ну, много в хорошем сохране вижу. Ну, для нумизматики не так много времени прошло. Во! Угу. Так, вот быстренько основные характеристики: это алюминиевая бронза, масса 4,2 грамма, бла-бла-бла. Значит, мы знаем, что эту монету выпустил банкнотно-монетный двор Национального банка Украины, город Киев. Разновидность, по сути, у него одна. Штемпельная пара одна была, я вот так скажу. Но здесь только разновидности по гуртам. Гурт мелкий и гурт выпуклый. ГБ это распространенный штемпель. То есть это реверс, штемпель реверса. Он был и в прошлом году, он и в следующем году будет. И в позапрошлом году он был. Самая разновидность вот эта, ГБ, означает, что венок, ягод калины, он приближен к канту. Это и есть разновидность ГБ. Мне попалось, друзья, пока не забыл, 112 монет из 1000. Вот так. Здесь нужно найти насечки, насечки с выпуклым гуртом. и обычный, не выпуклый. До, до этого видео я перебирал где-то 50 на 50. Не больше, плюс-минус. Может быть, с выпуклым гуртом может быть меньше. Каких-то редких разновидностей нету, как я уже говорил К сожалению, монета обычная регулярного чека. Значит, не было пробных монет в этом году Нету также фальшака, Донецк, донецкий фальшак такого уже нету Монета, само, материал сам по себе, он подорожал давно Так, что бы я добавил еще для вас? Курс доллара был 5 гривен, представьте себе в пред, предкризисном последнем году курс доллара стоил всего 5 гривен. Это не тогда, как сейчас. Не так, как сейчас. Что еще скажу? В наборах официально не выпускал. Да, банкнотно-монетный двор в Киеве. Не выпускал официально. Если вы решили, допустим, если вы решили собирать какие-то альбомы монет, я вот рекомендую вам вот так это делать. Вот пример. С монетами уже диаметр готовый. Готовы альбомы есть. Положили в идеальном состоянии, нашли где-то, купили, все. И это приятно. Вот так коллекционеры и собирают их. Давайте дальше. Далее, друзья, мы идем по порядку. 2008 год, 50 копеек наши. Вот. Немало, немало. Мне удалось здесь выловить 103 монеты из 1000. Это 10% из обращения всех 50 копеек. В принципе, тираж большой. Он был чуть-чуть попозже заявлен, тираж был 50 миллионов. Давайте возьмем получше. Так, теперь основные характеристики. Все идет стандартно. Это материал алюминиевая бронза, масса 4.2. Это был период чеканки с 2001 по 2014 год. Диаметр 23 миллиметра и так далее. Гурт прерывисто-рубчатый. Так хреново. Что с гуртом? Ничего не видно. Это где-то мелкие насечки, штук 16. Ну, стандартно, где-то 16 насечек. Известно, вроде бы, пока одна разновидность со штемпелем 1GBM, то есть насечки мелкие, но гурт не выпуклый. Я искал выпуклый гурт, но я не нашел. Ну, в надежде. Возможно, появится разновидность, потому что еще не изучен этот год до конца. По-моему, не было давайте вместе взглянем вот. в идеальном состоянии такая монетка стоит просто в идеальном из рола, если взять без 3 гривны всего 2008 год считаю скучным Единственное в этом году вышел набор официальный набор монет а, обратите внимание что здесь а, технология улучшенного качества не по, не по пруф, а по анти пруф то есть это наоборот когда матовое поле и зеркальный рельеф это в первый раз выпущена такая монета в Украине не путайте просто э, цен, цену имеет этот набор потому что тираж был небольшой 5000 это в принципе он быстро разойдется и дешеветь он не будет это может просто вам повести на аукционе дешево купить но он сейчас оценивается от 100 долларов 120 и выше Итак, так 2009 год 50 копеек этот год считается, в принципе, кризисным, потому что случился финансовый крах в 2008 В этом году у нас еще идет монеты из алюминиевой бронзы. Хорош попался. Хороший попался. Ух ты, как все Можно ее отложить, в принципе. Но эти монеты можно в роллах покупать чуть ли не пачками. Нет смысла их еще покупать. Давайте сейчас технические характеристики возьмем самую красивую и обсудим. Все идет стандартная масса, диаметр, ширина, точнее толщина. Что по поводу разновидности? Известно в принципе, известно, в принципе две разновидности. Одна из них монета пробная, выполненная из стали. Из низкоуглеродистой стали, покрытой латунью. Латун и галливан покрытие, это правильно. Не притягивается. Всем не магнитные. Я, конечно, могу вот так. Магнитных здесь нет. Я думаю, есть это пробная а, монета, которая притягивается на Минит. Но вряд ли сильно много. Я видел где-то на проходах, она существует. Значит, тираж у этой монеты большой. Я выловил 141 монету из 1000. Это считается огромный тираж для Украины. Потому что бюджеты соответствующие. Так, что касается гурта, было подозрение, что может быть еще гурт не просто мелкий, он выпуклый. Я пробегался по, проглядывал все эти гурты. Вот мы с вами посмотрим вот разные гурты. Здесь вроде нету ни одной с выпуклым гуртом. Основной штемпель вот этот вот это. 1ГБМ с мелкой насечкой выпустил нас, э, банкнот на монетный двор Национального банка Украины так это называется правильно значит что ГБ означает на всякий случай повторим повторение от учения вот этот венок из ягод калины который по окружности идет он э, приближен к канту по ягодкам можно это определить приближен тут даже видно что это приближен Венок приближен к канту. Это ГБ означает, штемпель реверса. Так, что еще? Что по поводу значит, наборов. Официально Киев не выпускал монеты в наборах в этом 2009 году. Но зато вот выпускали частные организации. Стоит недорого, можно купить. Хотите в Анце получить монету в идеальном состоянии. Можете купить и изъять ее оттуда. Обиходных монет. Нету здесь никаких ни пруфов, ни антипруфов и так далее. Сейчас можем еще раз гурты пос... Давайте гурты посмотрим. Осмотримся по гуртам. Осмотримся. Вот гурты 50 копеек 2009 года. Это мелкая насечка. Так, все мелкое. Я же прям вижу. Что смотреть нечего. Все, переходим дальше. Так мы смело переходим дальше. 2010 год 50 копеек. Вот. Всего ничего. Ну, наверное, рассказывать здесь не особо есть что. Монета, в принципе, идет. Пошла уже стандартная, но это все тот же материал. Алюминиевая бронза. Давайте сейчас уточню. Вот. Все. Монета на магнит не притягивается. Я думаю, вопрос не возникнет тираж ниже среднего и я выловил из 1000 монет 48 штук 2010 года так это тираж ну средненький такой но все-таки здесь мировая тенденция такова что дорожают цветные металлы поскольку алюминиевая бронза здесь в основе у нас медь и процентов 10 алюминия то чеканка уже давно давно невыгодной стала вот так вот так раз Значит, материал алюминиевая бронза, не немагнитная, как говорил, масса 4,2 грамма и так далее и тому подобное Монету изготовил банкнотно-монетный двор Национального банка Украины, сокращенно НБУ. И разновидность у нее всего одна. Штемпик 1GBM. С мелким гуртом. Вот он. Мелкий гурт, посмотрим. Вот так, мелкий гурт, тоже мелкие насечки видно, их 16 штук должно быть. Я, в общем, пересматривал на наличие этих монет, если тут выпуклый гурт мелких насечек. Ну, мало ли, вдруг есть такая дознавидность, не досмотрели, не доизучили, нет, не нашел. Но пока что вопрос открытый, думаю, нету. Это один из последних годов, когда чеканился, то есть, когда монета чеканилась из алюминиевой бронзы, далее монеты пойдут... Из остальные, сколько говорите, стали покрыты латунью. Вот такие монеты пойдут. Значит, покупать ее нет смысла. По отдельности есть вот в хорошем состоянии, даже мне попадаются в идеале. Просто светится, светится. Значит, нет смысла покупать эти монеты по одной штуке, потому что они большого интереса не представляют. Есть смысл только покупать ее на нумизматах. У, у нумизматов в роллах в интернет магазинах значит официально в киеве монетный двор он не выпускал монеты в наборах поэтому их нету в наборах единственное есть наборы которые изготовили частные какие-то организации и вот эти же монеты они вот эти же они пошли в эти наборы да, ну купить можно неплохо сделано нормально дальше браков я не видел копий тоже не было смысла делать какие-то единственно брак за засорение штемпель это я где-то в увидел брак поворот не видел 50 копеек 2010 год киев поехали дальше ну что мы продолжим 50 копеек 2011 года как мы видите опа 0 0 монет да я специально беру если вы видите пустую такую баночку то это означает либо редкий год либо не было тиража да в этом году у нас банк выпустил всего лишь официальный набор монет Украины официальный набор вот такой вот альбом, цена на него достаточно высокая, потому что 100 долларов это для Украины немалые деньги для набора тираж в разных неофициальных источниках пишется, что 5000 от 5 других 10 тысяч, ну будем считать, что хотя бы 5 и часто кто-то пишет из вас, может быть те, кто продают, что это монета Proof но это не Proof, правильно писать Brilliant Uncirculated то есть BU по-английски, либо это Proof-like, то есть монета, подобная Proof. То есть технология Proof, скорее всего, здесь не была выдержана, поэтому это Proof-like, качество исполнения, вот так вот. И мы продолжаем с 2012 года, как вы видите, пустой стаканчик, что означает, регулярного чекана либо не было, либо монета очень редкая, либо редкая, либо нечастая, ладно. В общем, чекана в этом году действительно не было, что я могу сказать. Этот год, в общем, был особенный, потому что Нацбанк провел конкурс детских рисунков. И поэтому, после чего детские рисунки, те, кто победил, были использованы задействованы для этих наборов. Набор монет 2012 года ценится выше, чем 2011 года прошлого, хотя тираж точно такой же, 5000 экземпляров. Регулярного чекана не было. Что добавить, не знаю. В общем, год не особо, не особо популярный. В обороте вы не найдете. 2013 год. 50 копеек Украина. Мне удалось выловить здесь 68 монет из 1000. Что я хочу сказать по-быстренькому. Что же мне вам рассказать. Это был год переломный. В 2013 году поменялся металл материал то есть до этого была алюминиевая бронза а сегодня это сталь покрытая латунью Видите, притягиваются причем монеты притягиваются все в наборные пошли не магнитные то есть второй тип разновидности пошли не магнитные давайте вот так сделаем вот это магнитная сталь покрытая латунь Итак. Основные характеристики почти не поменялись, за исключением массы чуть-чуть на сотую долю э, грамма. Масса 4,25. Ширина та же, гурт прористо диаметр 23 мм. Э, изготовил эту монету на монетный двор НБУ. Гурт у всех мелкий. Я искал... Э, по разновидность с выпуклым гуртом на всякий случай, потому что тема еще не изучена, но я не нашел, скорее всего его и нету. По разновидностям, какие здесь разновидности известно, как минимум две разновидности это вот эта обиходная монета регулярного чекана, штемпель 1 ГБМ и штемпель 2 ГБМ это наборная, она пошла в набор, ее нету здесь в обороте. Почему эта тема не изучена? А, хочу обратить ваше внимание, что здесь есть, э, так называемый, сейчас, вот он, логотип банкнотно-монетного двора. То есть, он имеет немножко разновидности в каких-то других геометрических пропорциях. Чуть-чуть. Я почти нигде нашел, кроме какого-то одного неофициального источника, но разновидность никакая не была присвоена. Короче, тема еще открыта. Сейчас еще объясню. Хочу еще объяснить. Вот, например, вот этой. Вот, вот. Хочу один момент прояснить. Вот этот вот, скажем так, товарный знак банкнотно-монетного двора, он здесь зашифрована аббревиатура МДУ, Монетный двор Украины. Здесь он так зашифрован, ну так решили разработчики. Вот, чтобы вы не сомневались, обратите на... Немножко раз, внутри более острые углы, вот где сверху, нет, или снизу, этого товарного знака, она отличается от верхней. Пока разновидность не присвоена, к сожалению, но тема открытая, я говорю еще раз. Да, друзья, в общем, какая еще, по, по поводу наборов, значит, банкнотно Монетный Двор выпустил наборы в 2013 году, посвященный 15-летию, по-моему, это было Банкнота Монетного Двора. Да, и вот туда пошла вот эта наборная 50 копеек, новая вторая, вторая разновидность. Тираж у них большой, 10 тысяч. Здесь еще много... Так, это слишком далеко. Сейчас, давайте быстро гурты прогоним. Следующий пойдем. Вот они здесь. Гурт обычный, мелкий, не, вып... не выпуклый. Я не нашел выпуклого. Переходим дальше. 2014 год, 50 копеек. Чеканил город Киев. Этот номинал, так, по-быстренькому в сторону, это браки. Из 1000 монет я выловил здесь 64 экземпляра. Да, тираж, в принципе, большой, он еще не объявлен на сегодняшний день, не нашел, по крайней мере, но это где-то чуть более 50 миллионов. Приближаем. Итак, технические характеристики, в принципе, геометрические характеристики повторяются. Но вот металл у нас уже второй год поменялся. Материал. Это сталь, покрытая латунью. Да, латунное галливанное покрытие. Размеры почти те же. Тираж неизвестен, но я думаю, миллионов пятьдесят плюс-минус. Разновидности две. Наборная и обычная из регулярного чекана. Монет в обороте много. Не стоит их прям покупать. Можно в роллах буквально купить один ролл и все, их много. Я искал, пытался найти Может быть здесь попадаются Попались бы с выпуклыми насечками Нет, не попалось и действительно, наверное, их и нет Не стоило, не стоило наверное, искать а, Значит, год этот скучный Монета не особо так интересная Но я, наверное, себе ее оставлю да, я скорее всего себе оставлю ее А я еще что добавлю от себя Монета находится еще на стадии исследования по разновидностям На стадии разработки Если вот это, допустим, да Это штемпель э, 1GBM То в наборная какая я пошла Я с трудом нашел Но вообще информация друг у друга переписана Она не считается истиной Пока не могу точно сказать такая штемпельная пара пошла в наборные монеты здесь еще нужно будет смотреть по разновидностям вот этот монограмму монетного двора Украины у него бывает немножко разные геометрические пропорции есть еще две разновидности в слове вот например на аверсе два аверса есть типа в слове Украина само название немножко наклонено один вариант и второй вариант оно прямо относительно герба ну, или щита вот этого. Искал браки-повороты. Ну, так, не особо кое-что есть. Вот, очень массовый брак попался. Именно на адрес. Это вздутие блокировки. Поскольку это сталь, покрытая Вот э, латунью, то это массовый брак. Это нарушение технологии Чекана. Ага, вот. То, что я вам объяснял. С разными логотипами давайте так посмотрим здесь не знаю удастся ли приблизить вот эта монограмма монетного двора они имеют немножко разные геометрические пропорции внутри обводки разные я могу сказать что наборная этого года стоит где-то отдельно 250 гривен все что я нашел вот такие у нас груды есть видите хорошим насечкой с плохой так ну, вот, друзья, 2015 год, как вы видите, по нулям. В этом году не было регулярного чекана, к сожалению. Но зато были годовые наборы Национального банка Украины. Тираж был объявлен 10 тысяч экземпляров. В принципе, для такой страны, как Украина, это немножечко большой. То есть, это значит, что они не так быстро дорожают, как хотят нумизматы, коллекционеры. Все, что удалось выяснить, она из алюминиевой бронзы. Это монета 2015 года. А, вариант а, реверса ГБ под вопросом. Не уверен, я в глазах не видел. Еще раз говорю, это алюминиевая бронза. Гурт, скорее всего, мелкой насечкой Стоит не должна дорого, потому что тираж 10 тысяч для коллекционеров это еще раз говорю, относительно много. Для Украины это был тяжелый год, страна ведет войну с агрессором, и... но все-таки монеты чеканятся, и банкноты печатаются, и будут печататься. Итак, продолжаем, 2016 год, 50 копеек. Вот, вы, вы видите монет немного. Для меня, друзья, это был последний год, который я выловил в мешке, последний. Больше я не вылавливал других годов. Видите, здесь я выловил 12 монет из 1000. То есть, это почти 1% из всех монет в обращении, которые находятся этого номинала. Год, я бы не сказал, что сильно скучный. Давайте технические характеристики очень быстро. Так, технические характеристики вы видите на экране. Изготовил эту монету банкнотно-монетный двор НБУ. Тираж неизвестен, но небольшой. Я думаю, менее 30 миллионов. Значит, разновидность у нее две, вот это, которая у меня в руках, и плюс наборная, которая из алюминиевой бронзы. Быстренько, как будто все были с мелкой насечкой. Вот они с мелкой насечкой идут. Ой, вот. Здесь могут быть разновидности, касающиеся, э, как в 2014 году, вот это монограммы. Тоже эта тема открыта, монета относительно новая, еще нуждается в исследованиях. Я думаю, мы с вами в каталогах еще это все увидим, разновидности. У меня просто нет ни оборудования, ни специальных программ, чтобы все это глубоко исследовать. Но я бы мог. По поводу наборной, в этом году Национальный банк Украины выпустил монету в наборах 2016 года. Там есть эти, 50, эти же 50 копеек, но только из алюминиевой бронзы. Тираж 10 тысяч, в принципе, это для коллекционеров большой тираж. Можно пока не покупать, если кто-то захочет. Ребята, я все данные занесу в таблицу, и в конце видео вы увидите полный э, отчет статистики. В, в, в Под видео есть кликабельное содержание, так что добро пожаловать. В какие я видел браки? Я видел где-то в сети вздутие блокировки тоже на Аверсе. Раскол штемпеля какой-то из браков. А так браков много сильно не видел. Ну что, 2018 год, переворачиваем, видим, что ничего, к сожалению, не попалось ноль. В 2017 году не было ни чекана, ни наборных, ни регулярного чекана, поэтому мы начнем с 2018. Из официальных источников очень мало информации о ней, тираж неизвестен. Ну давайте так, вот следующие характеристики у нее, масса 4.2, диаметр 23, материал сталь покрытая. Латунью, низкоуглеродистая сталь А разновидность какая? Значит, по поводу разновидности э, Я могу судить только по фотографиям, которые выкладываются в сети Значит, э, Штемпель реверса, он тот же, что и в позапрошлых годах Это штемпель ГБМ ГБ, GB, просто большие буквы ГБ То есть это означает, что шрифт у нас рельефный Ягоды мелкие в гроздях 1.3 по 5 ягод, а вот гр грозди номер 5 черенок подходит к э, первой левой ягоде. Далее, вообще в обороте номинал 50 копеек очень много сейчас, больше 1 миллиарда монет. Вот представьте, что их, как их много. Что еще было в этом году? В этом году был выпущен набор э, монет 2018 года, монет Украины. И здесь есть вторая э, разновидность монеты 50 копеек, это э, качество исполнения Proof Like. Я не буду присваивать никакую разновидность, э, очень плохо видно штемпер даже в наборах. Можно отдельно в наборе купить, если захотите. В общем, тираж у них 10 тысяч экземпляров у этих наборов. вот имейте в виду. Ну и, друзья, перед тем, как мы перейдем с вами к общей таблице, к статистике, я бы хотел обсудить последний год, 2019 год. 50 копеек. И что сказать нечего, потому что в этом году регулярного чекана не было. Официально Нацбанк начал изымать из обращения 25 копеек. И теперь номинал 50 копеек в обращении в Украине считается самым мелким. Вот иметь, имейте это в виду на всякий случай. Мон набор монет Украины 20 тысяч экземпляров. Э достаточно большой. Сама монета, я, конечно, близко не видел ее, но э, известная информация, что это сталь, низкоуглеродистая сталь, покры, покрытая латунью. Разновидность штемпеля я не знаю, я, я в любом случае думаю, что она одна, здесь не стоит даже зацикливаться. Все, и мы переходим к таблице, как обещал. Вот таблица, до которой мы добрались, наконец-то. Это вся, все данные со всего перебора монет, 50 копеек. Я здесь выставил по году, по порядку, с 92 по 2018. Я из-за скобки вынес, ну, вне таблицы, здесь наборных нету. Мешок перебирался в 2020 году на юге Украины. Более точно скажу, что в Запорожье я покупал и в Николаеве перебирал. Что первое мне бросается в глаза, так это волнообразность тиража. Обратите внимание, когда была денежная реформа, на чеканились сначала начали чеканить с 90 с даты 92 вот этих монет больше всего это каждая третья монета в обороте этого номинала именно 50 копеек 92 -го года вот настолько их много и дальше идет в нашей колонке от большего к меньшему потом в связи с кризисом или переездом монетного двора из Луганска в Киев также идет по накатанной сначала вверх потом начинается кризис 2008, 2009, заново вниз тиражи падают. И потом снова, когда поменяли металл, когда, подорожало, когда подорожали цветные металлы, были снова средние тиражи хотя бы, потом снова было снижение. И в дальнейшем, скорее всего, я думаю, что не будет больше чека на 50 копеек для регулярного обращения. И вторая таблица, сейчас посмотрим. Скажем так, интереснее для нас с вами нумизматов. Я здесь расположил встречаемость по возрастанию. То есть какой год реже, какой чаще. И последняя колонка это цена, соответственно, в состоянии Uncirculated, то есть в мешковом. Не та, которая у нас в обороте. Коллекционеров интересует именно мешковое состояние. Значит, редкими точно можно назвать 96 год и 2004 я их сам выделил. Далее, нечастыми. Значит, 95 и 2018 я выделил, выделил зеленым. Но 2018, конечно, под вопросом, но я отнес его к относительно нечастому году. Потому что в Киеве может быть много этих монет для обращения. Но тираж настолько был неизвестен, что 8 гривен цена в Ансе, как вы видите. То есть уже, хотя вот буквально 2 года прошло. Далее, по иронии судьбы, 92 год английского чекана я вынес э, вне таблицы, в самом низу. Оно рядом тоже с 92-м годом. Э, вот английского чекана монету в Ансе вы не найдете. Я, ре, я реально оцениваю ее в 9500 гривен, не больше, не меньше. Что еще привлекло мое внимание? Ну вот нечасто год 95, как я говорил. 94 тоже. Вот тираж казалось бы большой, но в Ансе так просто не найдете. Поэтому 100 гривен для нее абсолютно оптимальная цена. И 92 -го года обычная, не английский чекан, самом низу. 400 гривен это... Тоже тяжело найти. Хотя, вроде бы, они есть. Но в ансе достаточно тяжело найти. Все остальные, ребята, мы вы видите по тиражам. Большие тиражи, значит, стоят 4-5 гривен. Средний тираж тоже. То есть, 5-10 гривен. Так она и стоит. Все, друзья, я на все закончил. Не благодарите. Можете не подписываться. Всех с наступающим. Пока.